Друзья, как я обещал в предыдущем ролике, покажу вам сейчас, как можно удалить кости из курицы, при этом сохранив целостность тушки. Благодаря такому методу у вас откроется огромный выбор новых рецептов. В этом деле самое главное острые ножи. Сначала удаляем хребет. на супчик пойдет теперь начинается работа маленьким ножом вырезаем кости Я в названиях костей не сильно разбираюсь. Мы сейчас удалили вот эту грудинную кость полностью, та, которая возле грудинки находится, вместе с ребрами. Осталось фактически у нас крылышки и оставились ножки. Крылышки я трогать не буду, потому что ну, с них удалять особо и нечего. А вот с ножек я тоже сейчас удалю. Обратили внимание, по кости делаем надрез вдоль прям, очень устремошно, максимально. Добрались до кости, а дальше уже легче работать. вот такая прекрасная курочка получается из нее теперь можно очень много интересного чего готовить а на разделку я потратил минут 15 У тебя подписка с меня вкусные ролики